сейчас ни к чему, мулаю, ни к чему, Алиса, смотри, это твое будущее, смотри, вот, видишь? Нет, я буду смотреть, как ты снимаешь ТикТок. Ну ладно, ладно. Что? Ничего. Мы тут проездным? Да. Мочи всех, давай! Япна! Да. Эй, а ч ⁇ там шесть шариков кинули? Ч ⁇ они шесть шариков кинули? Шариков? Ч ⁇ фигни? А мне-то все! Алиса. Алис... А, повернись. Белый да Ты перестала, да? Алиса. Что? Ничего. О май гад! Алиса! <laughs> давай, давай снимем. <laughs> все. Нет. Я не буду сниматься в твоем клипе. Ты бы еще в нос засунула его. Что так близко? Да.